Запись. Блять, так да там четверка есть. Снимаешь, Да, да, да. да. То есть я вдоль. Ну красивая рыба Ну, старый ты Красивый плавник Вышел Ай, красота Смотри, чертняка, что творит Смотри, он, блядь, мель чувствует уже к поцапу должен тревухнуть для что чтобы стоит. Чуть-чуть сюда заводи, пробуй на меня. Я сплю ну мы же улыбниц. Форева. Форева! А тут Форева есть? А тут есть он Форева. Окей. Ой. Хороший! Да! Я же... Мы же работаем! Да, белый. Белый Жалко, что такой здоровый, блядь. Не завтра сегодня. Не есть! Ну мы сейчас будем делать этот, как его. Иди Осторожно! Не спеши. На, все, порвал. Нахуй. Вот порвал, все. нахуй. Давай, подсак выноси туда. На траву. Выходи, выходи с ним. С берега, да, ну и... Ее... Красава. Красава, да. Можно котлет сколько наделать. Но Юра тоже сейчас плотвы наловит. Не, ну, ё-моё. Да не ты вес... красава. Да, Серёж, давай, я в записи, возьми веса. Хорош, возьми веса. Иди за весами. Больше пяти. О, да Больше то... пяти. Шестёрка может. А дальше... Не, Больше... ну... Вот это, ты сотри, ну, больше. Жирненький. Больше пяти. Точно больше пяти. Кров. Не, ну началась. Было сопротивление. Подожди, а на что? Килограмма. Она что, на маку? Нет. На нижнее это червь. Чер... А... Это фигня, вот это вот то, что ты. Цепляй не за морду, сбоку сюда за воде Может его привяжем сейчас, чтобы он жил. Домой можно. На сказать. кукан? А у меня есть кукан. Не надо кукан надо проволоку за сюда заводи сюда сюда сюда на меня порвешь сейчас, сейчас будет то что было с ним как 5 710 даже я беру крупным планом 5 720 да взял хорошо а теперь можно уже его не привязывать порвал сюда надо заводить.